То есть вы вот э, девушка из приличной семьи как вас занесло, вообще говоря, в э, искусство? Я не знаю, что здесь сейчас происходит, но здесь происходит что-то очень важное. Очевидная вещь что если ты хочешь что-то, возьми. То есть я никак не связана с государством, э, не хотела денег, денег мы не просили. Вот. Мне кажется, что сейчас у нас есть э, хорошая возможность действительно что-то поменять. По государственной политики по культуре. А Мируэрт захотела, чтобы была у Казахстана был павильон официальной Венецианской бинале. Вот пошла и сказала, да, я буду это делать. Добрый день! С вами Дергачев Инсайт. Сегодня мы в гостях у Мироэрт. Галиевой, э, галерея Аспан? Здравствуйте, Мироерт. Здравствуйте, Вадим, спасибо большое, что согласились с нами поговорить. Галерея Аспан. Да, то есть, ваше детище. А вот сколько э, времени вы к ней готовились, и сколько времени вы ей занимаетесь? Да, то есть, вот э, вообще говоря, ну как, э, как вообще случаются галереи? Uh -huh. Да, то есть вы вот э, девушка из приличной семьи как вас занесло, вообще говоря, в э, искусство? Ну, знаете, я недавно э, об этом думала и даже потом написала у себя на соц. странице. Э, я очень четко помню день, когда я решила заниматься искусством. Э, мне было, наверное, или 6, или 7, или 8 лет, и в музее Косеева проходила выставка Рериха, на которую меня взяла мама и я отчетливо помню, что когда мы шли на эту высокую Рериха, перед тем залом, где она располагалась, проходил перформанс. Это значит тот зал, который находится перед вот этим вот атриумом да, с, с открытым небом и на полу лежали осколки зеркала. И я помню, что был мужчина, который, как мне тогда показалось, сидел в инвалидной коляске. Вокруг были люди, было телевидение. И мы проходили мимо этого зала, и я тогда подумала, я не знаю, что здесь сейчас происходит, но здесь происходит что-то очень важное. Потом я занималась сама живописью, я хотела Извините, на вас а, речь идет о... А я вам сейчас расскажу. Да. Uh -huh. Потом я начала заниматься живописью, я уехала в Англию, потому что я хотела учиться там. Тогда была такая очень сильная школа, у меня была мечта туда поступить. Вот. Когда я готовилась к поступлению, нужно было готовить свое портфолио. И по мере того, как я готовилась, я поняла очень отчетливо, что чтобы быть по-настоящему хорошим художником, нужно посвятить этому всю свою жизнь. То есть не иметь ни семьи, ни какой-либо социальной жизни. нужно Просто полностью себе отдать искусству. И я видела, что у меня, скажем, есть сомнения, готова ли я на это. Но я видела, что есть студенты, которые со мной учились в одном потоке, у которых нет выбора. Вот они не могут выбрать, я хочу заниматься искусством или не хочу. Потому что, естественно, когда ты занимаешься искусством, да, очень много здесь неизвестных, ты не знаешь, как ты завтра будешь жить, как ты будешь, я не знаю, если у тебя будут дети, как ты их будешь воспитывать, и все остальное, и все остальное. И я видела, что у некоторых моих студентов просто нет такого выбора, и они не могут задуматься, потому что они просто не могут не заниматься искусством. У меня такой выбор был, да, ну то есть у меня возникали мысли: надо ли мне самой становиться художником? Я подумала, если я не буду хорошим художником, в этом мире и так слишком много посредственных художников, и я не хочу быть еще одним посредством. Но все-таки у меня есть какая-то предрасположенность к искусству, и я решила пойти на факультет искусствоведения. Я училась на истории искусства в University College London, в Лондоне. И, естественно, у меня появился интерес к тому, что происходило в Казахстане. И вот тогда я поняла, что то, что я видела в музее Кассеева в своем детстве, это был перформанс Рустама Хальфина, о котором, естественно, вы хорошо знаете. И как бы с тех пор я точно знаю, что мое призначение в искусстве и именно не в том, чтобы самой заниматься творчеством, а как-то помогать продвигать искусство тех, у кого вот такого выбора, как у меня, не стояло. И у нас в Центральной, Азии, в Центральной Азии есть огромное количество очень хороших художников. И, допустим, по сравнению со многими художниками, которые живут в западных развитых странах, у нас нет такой системы поддержки этих художников. И мне кажется, что с одной стороны, это, естественно, плохо, с другой стороны, у нас у наших художников мне кажется есть огромная вот эта искренность именно в их а, начинаниях как художник а, и когда я вернулась в Казахстан я сначала думала какая то есть я, я знала чем я должна заниматься но я не знала какую форму деятельности мне нужно выбрать то есть я думала или это должен быть фонд или может быть мне надо пойти работать в музей или может быть быть независимым куратором но потом я подумала, что Казахстан, не имея международной, скажем, галереи, которая занимается современным искусством, очень сложно делать какие-то другие процессы. Потому что, естественно, скажем, у нас коммерческая галерея, но коммерция не является главным приоритетом. Самое главное – это давать возможность художникам работать, реализовывать новые проекты, печатать книги, делать выставки и обеспечивать их достаточным доходом для того, чтобы они могли дальше продолжаться своей профессиональной деятельностью. То есть на тот момент, когда я приехала в Казахстан, это было в 2014-2015 году, ситуация у нас здесь радикально отключалась от того, что сейчас происходит. То есть многие художники подрабатывали совершенно другими способами, например, Саид Атабеков, он снимал как коммерческий фотограф, Воробьёвы, допустим, работали в театре. воробьевы, ну, кто-то занимался преподавателем деятельностью. Современное искусство в Казахстане было очень сложно увидеть. Воробьев даже таксовал одно время. А, да, я этого да. не знала. И между собой художники особо не общались, потому что они встречались в каких-то международных проектов. А кто чем сейчас занимается, в принципе, никто не знал, потому что все были по своим мастерским. Не было вот после того, как исчез Центр Сороса, не было какого-то места, куда можно было прийти и посмотреть, ну, вообще, в принципе, что делает кто-то другой. А, вот, и мне показалось, что как бы, не имея коммерческой галереи, а, заниматься чем-то другим может быть преждевременно. Но, естественно, есть как бы другие люди, которые выбрали другую, другую опцию, ну, то есть занимаются какими-то другими вещами, или там, я не знаю, некоммерческими фондами, куратор там образовательные программы. И это все классно, и мы часть одного большого организма. Что такое а, ваш а, проект участия в Венецианской биеннале? То есть, а, откуда, вообще говоря, за, захотелось именно его пробить, несмотря ни на что? А зачем вы пошли а, к государству? Зачем вы пошли к министру? И раз уж вы к нему пошли, в конце концов, какой это был разговор с министром? Да, то есть, это вот у нас, я так понимаю, новый же министр, к которому выходили? Нет, старый, Академия. Вы с ней еще успели да. поговорить и заручиться ее поддержкой. Да. да? То есть ну давайте немножко все-таки объясним для публики, чем чуть шире, чем те, кто ходят на ваши выставки, да, то есть а, вообще говоря, в чем смысл а, венецианской бинале для Казахстана, почему там нужно участвовать? Ну, скажем так, сказать, что там обязательно нужно каждой стране участвовать, такого нет, но тем не менее а, с 2005 по 2013 год Казахстан участвовал в Министерской бейнале как часть Центрально-Азиатского павильона. И когда состоялся первый павильон в 2005 году, это был настоящий прорыв, как и для мирового арт-сообщества, потому что они, в принципе, узнали о нашей арт-сцене. И это все было жутко интересно. Например, в тот год из всех, я не знаю, там, тысяч, десятков, сотен тысяч работ а на обложку каталога в Венецианской бинале попала работа Ербасына Мельдебекова. Ну, то есть... Эм, брат мой, враг мой. Да. Ну, то есть эм, у мирового сообщества было большой интерес к вот этой неизведанной территории, и здесь появляется огромное количество очень хороших и интересных художников, которые, скажем, не, не похожи ни на что другое. Потому что здесь, естественно, в нашем по искусству примешивается очень много разных влияний, и это было что-то очень свежее и новое. Но в то же самое время это было большим прорывом для центральной азиатской арт-сцены, да, потому что а, впервые наши художники вышли на действительно важную глобальную платформу а, для представления современного искусства. После этого последовало огромное количество приглашений. Извините, ага. хочу, хочу вспомнить э, Виктора Мезиана, как он рассказывал об этом, да, то есть uh -huh. в, в качестве куратора, он же выступал. А, и он говорит, я вот тогда э, сидел в Венеции и понимал, что это, наверное, мой самый большой успех. Вот, и я думал, ну почему так? Я же занимался вот ну, таким количеством художников, да, то есть я там... Работал с таким количеством московских художников. Почему именно вот здесь такой случился прорыв? И тогда, говорит, жена мне сказала, да, Ксения, что ну, а ты вообще не задумывался, что художники просто очень хорошие. Да, он говорит, ну да, я понял, что женщины, они всегда вот точнее. Зрит Да, да. Вот, но это да, это действительно был огромный прорыв. Тогда. И тогда за все это платили... Кыргызский бизнес. Киргизские бизнесмены, да, да. Да, и получается в 2005 году состоялся этот павильон, потом э, в Киргизии произошли известные события, да. И в следующий раз уже инициативу проявила Юлия Сорокина вместе с Ланжем Паровым, и они привлекли... Международная благотворительная организация для организации последующих павильонов. И в таком виде он произошел до 2013 года. В 2013 году был последний павильон. Вот, с тех пор наши различные некоммерческие организации, как Евразийский культурный и Ада, предпринимали попытки сделать, вернее, они делали проекты параллельной программы в Венецианской пиеннале, Uh, очень интересные. Uh, и это как бы было попыткой того, чтобы, наконец, наше Министерство культуры обратило внимание на то, что это действительно нужно, важно, и это как бы должно поддерживаться государством. Ну, сравнивают с Олимпийскими играми, сравнивают с Оскаром, да, с чем еще сравнивают? Ну, это не совсем, скажем, Абсолютно правильное... некорректное сравнение, да. понимаю, я просто для того, чтобы понятно было, понятно было по масштабу, скажем, события. Скажем, по важности, как для спортсменов какой-нибудь там мировой чемпионат, наверное, да, но в искусстве, слава богу, нет как бы таких оценочных, да? Первое, второе, третье место. Хотя они, конечно, дают золотого льва, но это как бы немножко другое. Вот, Но, скажем, до 2017 года государство не проявляло большого внимания. Потом неожиданно в 2017 году появляется новость о том, что у нас будет павильон. Но потом новость это как-то исчезла и никаких презентаций не было. В 2019-м продвинулись на шаг больше, то есть были объявлены художники, куратор, комиссар даже вроде бы место наметили, где это должно было состояться. Вот. Но, к сожалению, в последний момент Министерство культуры развернулось на 80 градусов, и к нашему всему большому сожалению и стыду получилось то, что получилось. Просто как бы это Сказали, большой деньги? урон по репутации страны, и это, конечно, все выглядело очень плохо еще на фоне всех проблем, которые возникали с выставками «Фокус. Казахстан», там, где yeah. не оплатили таможню или чьи-то услуги, работы застряли. В общем, это какая-то была мешанина, каша. И на самом деле очень обидно из-за художников, из-за кураторов, которые во всем это участвовали, организаторов. Роза Абенова ушла с поста директора Музея современного искусства при Национальном музее. И это, конечно... Очень обидно, что, скажем, в нашей сфере да, не так много э, людей, профессионалов, и очень обидно, когда такие люди еще и выходят, ну, и как бы ее жест тоже совершенно понятен. Вот. Но мне кажется, что благодаря тому, что были вот эти все ранние попытки да, обратить внимание государства на Венецианской бинале, на попытки 2016-2019 года, мне кажется, как бы общими усилиями какая-то почва была подготовлена мне естественно как человеку патриоту во-первых страны во-вторых человеку сопереживающему художнику-кураторам и другим арт-профессионалам было очень обидно что Казахстан так на Венесуэльский финале не представлен хотя как бы по моему из постсоветских стран осталось только три страны которые не были представлены ну включая нас и я не не слышала от кого-либо то есть все равно же ты общаешься с людьми не слышала ничего от кого-либо, что кто-то, ну, пытается что-то сделать в 2022 году. То есть, получается, выставка каждые два года, но из-за ковида она на год перенесла, теперь как бы бейнале 2022 -го года. Но я как бы не слышала о попытках. С одной стороны, ковид, остальное, это, конечно, все очень затруднило. Вот. С другой стороны, мне казалось, что ну, вот, остановить историю на том, что был этот неудачный павильон, будет очень обидно. И я решила попытаться сделать это и встретиться с министром культуры и получить разрешение сделать павильон. Почему я нужно было встретиться с министром культуры? То есть у Венецианской Минали есть свой регламент, и с 2013 года это обязательное условие, что заявка на открытие павильона страны приходит от министерства культуры, Министерство иностранных дел или каким-то организации государственной которые поручено заниматься этим павильоном. Например, там, в Великобритании это British Council, там, во Франции это Институт Франции. У нас как бы такой организации нет, потому что, естественно, у нас не было да, павильона. У нас этим вопросом всегда владела Министерство культуры. То есть, без участия Министерства культуры, невозможно сделать павильон. Вот, поэтому, допустим, многие спрашивали, насколько это корректно обращаться к Министерству культуры, которое, скажем, в 2019 году вот сделало так, но без него невозможно. То есть по самому регламенту вы вот, А потом, скажем, мы живем в стране, в которой постоянно все меняется. И сейчас, скажем, та повестка, которая присутствует сегодня, немножко отличается от той, которая была 2-3 года назад. И да, мне кажется, радикально отличается. Хочется в это верить, хочется в это верить, и хочется верить в то, что э, в новых реалиях э, государство больше будет прислушиваться к общественному мнению, и я надеюсь, что больше таких вещей э, не произойдет. Если общественное мнение будет общественным мнением, если оно будет давить на государство, да, а не ждать, что оно к нему прислушивается, то да. То есть, а если мы будем так вот сидеть и ждать, пока они нам что-то разрешат, то, конечно, нет. Uh -huh. То есть, мне кажется, что сейчас очевидная вещь, что если ты хочешь что-то, возьми. Вот, в этом смысле мне очень импонирует ваш жест, да, то есть, что Амнируэрт захотела, чтобы была у Казахстана венецианская биенналь, был павильон официальный венецианской биеннале, вот, пошла и сказала, да, я буду это делать да, то есть понятно, что после того, как вы уже сказали, да, я буду это делать, да, то есть сразу появилась куча вопросов: а почему Мируэрт, А почему, значит, а почему она пошла и так далее, так далее. Ну хорошо, кто-то же вообще должен был взять и пойти. Ну да, но <къем> вообще как бы достаточно много инициатив, которые в первой в государстве появляются, да. А... Мне кажется, достаточно хорошо, когда они появляются какие-то низовые. Инициативы, да, Инициативы, Потому что в нашем обществе все, что спущено, скажем так, сверху, к нему люди относятся с большим презрением. Вот. То есть здесь это была чисто низовая инициатива. То есть я никак не связана с государством. Не денег вы не просили? Денег мы не просили. Вы просили только одобрение, правильно? То есть на деньги вы рассчитываете спонсорство? Спонсор. Да. То есть с самого начала, когда я разговаривала с актатой Раймкуловой, с министром культуры и спорта, когда я к ней обращалась, это было в сентябре 2021 года, как бы с самого, сразу, с самого начала это было такое предложение, что от вас нужно письмо о том, что мы делаем павильон, назначение меня комиссаром, вот, а мы как бы займемся всем остальным. Вот. С одной стороны, это я, я надеюсь, что это может гарантировать какую-то независимость в выборе проектов. Но, в принципе, так и произошло. То есть, этот проект с артой был одобрен, но, скажем, никакого вмешательства со стороны министерства в выборе не было. Вы не боитесь, ну, вернее, не то, что боитесь, что тут уже боятся, а просто рассматриваете такой вариант, что сейчас, например, министр же новый, да. а вот, и он скажет, да что вы там, с кем вы там договаривались, мы, на самом деле, не поддерживаем эту инициативу. Ну, вы знаете, когда назначили нового министра, я съездила в Астану, с ним встретилась, и мы проговорили о павильоне, и я была очень рада, потому что он встретил идею о создании павильона с большим энтузиазмом, проявил желание самому туда приехать. И Это уже Даурен И сказал, что хотел бы, чтобы в следующие разы, и не только 24 2024 год, а вообще в, принципе, в ближайшей перспективе, государство поддерживало павильон. Но тем не менее, два вопроса остаются, да, еще раз, почему а, калмыков как образ, который вот, парит над вот, этой всей а, выставкой, да, возможно, ну, будущий вот над этим павильоном, да, то есть калмыков, как, а, скажем, такое миропонимание ощущения, философия, еще что-то там, много всяких слов, э, группы арта, да, то есть почему Калмыков, то есть э, и почему, и, и что, вернее, все-таки, что такое сама вот эта арта, что угу. такое их проект, потому что на самом деле, ну, даже какого-то Отдаленного представления о том, что это такое будет, ни у кого нет. Может быть, за исключением людей, которые а, ходили на а, их а, театральные постановки. Mm -hmm. а, ну, скажем, почему Калмыков? Да? А, вообще, когда появилась вот эта возможность сделать павильон, да, когда министр культуры Актэйров Матулайна дала мне устное разрешение сделать павильон и стать его комиссаром. Почему, кстати, устное? Устная, потому что, ну, как бы, когда я к ней обратилась, такой идеей, сначала она просто как бы устно сказала, а потом как бы это превратилось в письменную форму, когда нужно было уже подавать заявку в Венецию. Слава богу. То есть письменная все-таки существует? Существует, да. Слава богу. Да. Хорошо. Но как бы изначально было устное, Это было в сентябре 21 -го года. И, во-первых, ну, как бы по своей деятельности, да, я со многими художниками общаюсь, знаю, чем они занимаются. Вот, потом я говорила с некоторыми художниками, пытаясь понять, что, как бы, кто где находится, у какие проекты задуманы, вот. и в том числе я разговаривала с Артой. Причем с артой я познакомилась в конце 19-го, начале 2020 -го года, когда у них была постановка в доме офицеров, не знаю, вы были там или нет, но я слышала о них до этого и очень хотела попасть на одну из их постановок. Тут представился случай. Вот, после постановки, которая на меня произошла большое впечатление, я к ним подошла вот познакомиться. Мы начали общаться, как встречаться время от времени. И они уже тогда говорили о том, что они бы хотели, планировали сделать международный проект. И мы вот с ними обсуждали, какие там могут быть формы. Потом еще параллельно они сделали проект здесь, в Aspan Gallery. Ну, на тот момент, когда нужно было принять решение, я подумала, что это может быть красивым жестом посвятить этот павильон Калмыкову, а Калмыков это ну, как бы тема орты. То есть, скажем так, здесь не было, что Калмыков был первичен, и хотелось, чтобы этот павильон был посвящен Калмыкову, и потом я думала, кто из художников может это сделать. Это было больше так, что э, мы решили сделать это с артой, но арта в последние пять лет они занимаются вот. Э, разработкой, как они называют, теории новой гениальности по Калмыкову. Очень важно, что с Калмыковым, допустим, они работают не с его картинами, а они работают с его теоретической базой. Вот, и они дальше развивают их идеи. И мне показалось, что это ну, как бы хороший такой красивый жест. У нас все таки очень много художников, на которых Калмыков оказал большое влияние. И сейчас, допустим, по той полемике, которая ведется, э, становится ясно, что, скажем, Калмыко при своей жизни был очень оригинальной личностью. да? Он родился в Самарканде, жил в Оренбурге, э, учился какое-то время в России, но в 1935 году он переехал в Казахстан и, в принципе, э, все свои, скажем, э, наиболее плодотворные, важные годы по развитию его теории. Там, э, выполнению программы творческой, они прошли в Алмате, То есть это художник, который неразрывно связан с нашей страной, с нашим городом. Он здесь умер, да? то есть он здесь провел сколько? Прожил 32 года, огромную часть своей жизни, взрослой И вот сейчас по полемике, которая ведется, четко понимаешь, что, вот, скажем, при жизни комуков был недопонят. То есть, он Жил в очень а, суровых условиях, то есть умер от дистрофии, а, питался молоком К хлебом последние годы, когда он уже перестал работать в театре оперы и балета Абая. А, естественно, не принят обществом, художественным сообществом. Всегда-всегда оставался как бы в стороне. А, и сейчас, когда а, ты видишь вот эту всю полемику, ты понимаешь, насколько он до сих пор не понят То есть мне кажется, что очень важно, чтобы произошла такая переоценка его творчества с точки зрения современности, потому что, допустим, большинство текстов, которые были написаны, были написаны либо в советское время, либо там 90-е годы, но, скажем, за последние 20 лет не так много было статей, глубоко изучающих его творчество. И мне кажется, что сейчас было бы интересно с точки зрения современности вот этой современной призмы э, оценить ту, э, то влияние, которое он сказал, ту роль, которую он сыграл в становлении нашего современного искусства. Но, например, если вы почитаете художников становление которых произошло там 80-90-е годы, например, Сергей Маслов, да, который сам писал статьи о Калмыкове и очень ярко описывает а, то влияние, которое на него Калмаков оказал даже не сколько его картины, а сколько вообще просто присутствием вот такого свободного, по-настоящему свободного человека а, в условиях совершенного телевизоризма. А, это как бы подвигает художников потом тоже искать вот эту внутреннюю свободу. Сейчас нам для каталога Венеции одной из статей написал Александр Бреннер, Которая тоже очень много писала Калмыкова в своей книге Житие убиенных художников он вообще как бы рассказывает о своей первой встрече с Калмыковым, еще будучи мальчишкой, он говорит это как зачатие духа или солнечный удар. Ну, то есть настолько важным было вот это вот яркое присутствие Калмыкова вообще в сфере жизни, что, скажем. 50 лет спустя художники до сих пор об этом говорят. Ну, естественно, Калмыков, например, оказал огромное влияние на Маслова, Маслов в дальнейшем оказал свое влияние, допустим, там, на Воробьевых тех же самых, да? и так далее, и так далее. То есть существует какая-то определенная преемственность, и даже если э, невозможно, скажем, быть, наверное, последователем э, Калмыкова как живописца, э, то вообще с, как бы его отношение вот к искусству, да, к внутренней свободе, и вообще его вот такое а, как калмыков как явление, как такое тотальное, тотальное произведение искусства, а, это оказывает ну, больш, большое влияние. Про арту так ничего не сказали. А, извиняюсь. Забыла. Но рта, допустим, они берут за основу теории Калмыкова. И, и разрабатывают их дальше в своей интерпретации, они занимаются, скажем, они себя называют трансдисциплинарным коллективом. То есть э, они делают перформанс э, постановки, они выпускают книги, они занимаются исследованием, причем каждый раз, когда у них проходит какой-то проект, у них есть огромное количество людей, которые работают вместе с ними, и у них будут совершенно разные направленности. Это могут быть музыканты, это могут быть инженеры, это может быть какие-то, не знаю, там ремесленники, занимающиеся прикладным искусством. Совершенно люди разных профессий. И, и, скажем, они распространяют вот эту теорию новой гениальности на вообще как бы на то, как они устраивают свой внутренний процесс. То есть все друг у друга учатся. И как бы, одна из главных идей Камукова, ну, на мой взгляд это то что гениальность присутствует скажем в человеке и в принципе если применять ее каждый день, то ты как бы, становишься гением но ну, то есть это достаточно такой демократический посыл, который мне кажется очень актуален сегодня да? то есть в каждом человеке можно увидеть творческое начало, которое можно развить и дальше например калмыков дает достаточно комические рекомендации как это можно в себе практиковать. Но, в принципе, вот эта вот, скажем, идея коллаборации, идея обмена опытом, знаниями сейчас, допустим, будет главной темой документ, который проходит, это огромная выставка, которая проходит один раз в пять лет в Касаре. И считается, что вот именно документы определяют как бы, движение современного искусства, направление его. И в этом году туда была привлечена группа из 32 художников как кураторов. И все проекты, которые там участвуют, это либо коллективы, либо какие-то коллаборации между художниками. Ну то есть это, скажем, посыл, который, в принципе, не только посыл Арты, но он еще и как бы в мире очень сильно присутствует. Остается, Меруэрд, поверить вам на слово, что они что-то такое коллаборационное сделают. Это заполнит э, казахстанский павильон венецианской биеннале. Ничуть не стало понятнее, что там будет. Э, упорно вы уходите от, э, видимо, не знаю, это вашей э, договоренности, или, или вы просто им карт-бланш дали, делайте, ребята, что хотите. но Ощущение такое, что просто приходится вам поверить, что да, вот арта сейчас приедет и в Венецианском павильоне сделает что-то такое по Калмыкову, замечательное, но не по живописи.